Гости, Это вы откуда вы к нам приехали-то? Вы... Так, серебряная радужная, еще какая деревня? Ой, что-то далеко. Вы пешком сколько дней? Ага. -а -а. Вы это, вы деревенские городские? Городские! Руня, городские! Так, вы у нас в были, нет? Ладно, звать меня Прохор. только простулся. Кто проснулся давно? Молодцы, ладно, проверим. Да, ну, бывает. Так, звать меня Прохов, как вас, звать не знаю. В общем, буду Горохов звать. Кто уже елку нарядил и готов ко всему Новогодью? Заходи, подарок получай. Привет! Так, с подарком на шею надевай иди сюда сразу. На шею, на шею накаливай на себя. О, два, два бойца у меня. Так, на шею надевай. Тебя звать как? Глеб, Привет. вставай справа, вот туда. Тебя звать как? Владик, Владик, слева вставай. Тебя звать? Кирилл, вот туда, тебя? Никита? Никита, вот туда. Леги, парни, расходимся, широко. Нету городов, деревни Я... все вокруг. А, чего ты не понимаешь? Городские. А смотри, какие Внимание, тогда сейчас городские. Ну-ка, единство замкнули нога в ноге соседа. Вот так но Замкнули, но так а? а, тянемся бутырень. туда, ребят. И еще, еще тянемся, замыкаем. А, молодцы. Вот здесь парни молодцы стоят, хорошо. Вот там раскорячило, как беднягу-то, а. Хорошо, замкнули. А теперь еще локоть к локтю, чтобы никто не поскользнулся. Локоть к локтю. Еще-еще локоточек. Держи. А тут чего? Парни, что че это тут дырка-то? Ну-ка, сдвигайтесь ближе. Еще-еще. Сюда, вот, вот. Молодцы. Все, можно руки опустить. Ой, Прохор, какие славные ребятки у нас сегодня. Вот Это мы, у нас здесь. Мы не зря с тобой елку наряжали. Не зря я икру покупал, бестолковую. Не зря я всю ночь хот-доги для вас крутила, наворачивала. И мы с Прохором тут письма Деду Морозу отправили, чтобы он сегодня к нам на праздник прибыл. А вы письма-то Деду Морозу пишете? Чего-то как-то невнятно, по-моему, не все. Кто пишет письма? Yeah. Во, про iPhone 10 все должны написать. Правильно. Yeah. Хорошо. Ой, да. Совсем скоро, Дедушка Мороз, тут появится. Вы готовы, встрече с Дедом Морозом? Yeah. Да? Что-то как-то они совсем не готовы. Внимание. Yeah. О, уже лучше. Вот сейчас внимание. Кто из вас ждет большой подарок на Новый год? Прямо вот большой. Тогда, внимание, почтальон, отходи назад, в грудь не отходи, буду показывать, что делать. Итак, для того, чтобы получить то именно свой подарок и быть к нему готовым, одну ногу твердо поставили, чтобы твердо стоять на своем, вторую ногу поставили, чтобы еще твердо стоять, и, внимание, руки вперед выстрелить для большого подарка. И вот мы входим, елку видим, подарок видим, и берем огромный подарок, прижимаем к себе. Обняли подарок и чувствуем, что тяжелый тянет вниз нас, чтобы нас не раскорячило. Опа, и на пупочек все. Внимание, ноги задрожали. Подарок-то тяжелый, большой. И шо, и еще, держим, держим. И в свою комнату потащили, потащили и положили. Молодцы, все отлично, хорошо. Ну, тогда я вижу, что вот теперь готовы к подаркам. Готовы, готовы. А мы готовы начинать наш праздник. Дедушка Мороза встречаем! что-то, Дед Мороз? Ой, шарик лежит! Чего это какой? Шарик! Ложи! Что-то, что-то не Дед Мороз, по-моему. Что-то, ты что, какой шепотной! Не приедет там Дед Мороз, не приедет! Я Дядя Груша! Чего такое, шарик? Выдохни, Шарик. Чего у тебя там упало-пропало, а? Письма деду Морозу пропали все. Как? Что значит пропали? Я почтальон Жучкин и работаю на почте больше 30 лет. И за все это время ни одного письма у меня не пропало. Я их в ентай. чего ты гуся показываешь, сумки ношу. Ой, жучки, вот лучше бы ты помолчал. Письма у него не пропало. Я посылку с Алиэкспресса месяца ждать не могу. Вот ты, твоя техника сумчного почтальона, прошлый век. Сейчас все во, решает, видал? во. Чей то Вот. Вы -то? деревенские темные вообще. Это чего у тебя такое? Смотрите. Ага. Это телефон. У меня там все письма на электронной почте сохранены. Вот так берешь и это... Тысяч отправил и все с электронной почты. Да на ну какой такой электронной почте, а? Ну-ка То... давай-ка наши письма. Вот это моя... Погоди. Эх, ты... Стоп! Вот смотрите, у меня все письма на облаке сохранены. Сейчас а -а -а -а. я вот их на облаке. Все знают, где облако хранится, да? Вот они знают. сейчас ты Я совсем я... с ума сошел, Прохорт. На каком облаке, а? Давай, ссымайся с своего облака, письма отправляй к Деду Морозу. Ой, беспросветные вы темные люди. Вот смотрите, легким движением руки я все письма отправляю. Тыщ! О! Желательно, хотим, да. Хотим, да. Хиренькие <смех> какие. Ничего я вам не отдам? У вас интернет плохо ловит. Ой, слушай, спам, давай письма нам верни, все. Эй, попрошу не отзываться. Я не спам, а? я электронная собака. А? Чтобы получить свои письма, введите пароль. Какой такой пароль? А? Пароль. Пользователя Прохор гений один девять восемь девять. Ой, все некогда мне с вами. Гудбай там Ну-ка, вылезлась, все с тобой. Ну-ка, шарик, успокойся. Ну и что? Прохор гений один девять восемь девять. Какой такой пароль? А? Простой, вот я тут его сейчас сохранил, заметка. У вас все пароли написаны на бумажке? Кто помнит свои пароли? Все? Точно? Вот у меня на бумажке есть фотография. Давай, пойдем свой пароль. Сейчас, секунду. Пароль, да. Пароль, ой. Так. Ага. В, в общем, где? пароль у меня я протерял. Чего? Это где это ты его протерял? Ну, а -а -а. я со своим телефоном нигде не расстаюсь. Я вот сегодня э, в магазине был леденцы, покупал. Я сегодня в молочный тир ходил, э, собаков кормил и на лыжах катался. Все с телефоном. Отправимся на поиски пароля, а? Ну, наверное, я его там и растерял, но пароль-то большой, букв много. Ну, ничего мы теперь придумаем, про, чтобы пароль смотри, все городские, все новомодные, все знают, что такое облако, телефон, смартфон и прочие дела, они нам споролиты помогут. Ведь да, да? Тогда внимание, сейчас взгляд свой опустились и на пузо, увидели, какого цвета у тебя медаль. И теперь внимание, если у тебя медаль золотого-оранжевого цвета, подними руку вверх. Мы сейчас тебя телепортируем в команду под названием «Золотые медалисты», руководитель которого является Шарик. Все, у кого варажают медали, бегом к Шарику, бегом! Отлично! Стоп! Не сносим Шарика, за ним собираемся, за ним бригаду, за его спиной. Теперь внимание, у кого медали красные, как красный диплом. Ага, у кого медали красного цвета, вы сейчас собираетесь за спиной у нашего постмена. Почталье жушки за его спиной быстро собрались, а! Внимание, а у кого весна в сердце и зеленая медаль? О, главное, чтобы не цветков соплей. Одни просто не болеете, самоопасно. Да Внимание. У кого зеленые, за спиной тети хруша, собираются бегом зеленые. Стрель, стрель, стрель, стрель. Вот какая славная, Отлично. Внимание. А теперь остались те, кого медали синие. Кому же вас отдать-то? Я вот думаю, что вы станете у меня жутко бладными и будете мои. За моей спиной синие а -а -а. собираются бегом! Порой по Молодцы, вот. Итак, внимание, команды. Слепились боевую пельмешку. Все. Поплотнее, боевую пельмешку. Слепились друг друга прижались. Идут смотреть на размеры команд. Внимание, я говорю, какая команда. Готовы ли? Вы отвечаете, готовы. Внимание, нужно громко орать. Золотые медали, старажи, медали, готовы! Yeah. Четко слабоват, сейчас мы узнаем. Внимание! Красные медали! Почтальоны, вы готовы! Молодцы. А зеленые готовы? Вы как-то все слабо кричите. Вот сейчас вам синие покажут, как орать то надо. Внимание. Команда синие готовы. Вот так надо кричать. Внимание. Но сейчас я попрошу все бригады уши закрыть, потому что буду давать задание для самых маленьких. Для тех, кто без медали вот там стоит, ножками притоптывает. Внимание. Это задание только для них, нас оно не касается. Уважаемые сопровождающие, у нас тут электронная собака завелась. Она тут везде набегала, натоптала, видите, вон на столбе след блестящий, вон, видите, вон, видите, собачий. она, да. стала тут по деревне. А видите, вон на банке сколько Кока-Кола компотом еще один след, видите, белый. Вот, так у нас здесь следов-то много, тот, кто в определенный момент скажет, сколько всего следов, посчитайте, походите, позевайте, ворон половите, тот получит от нас звание главного. Дуралеевского следопыта и подарок от тети Груши. Груши для вас Так что не скучайте. А теперь, внимание, уши открываем. И, внимание, сейчас мы с вами за своим бригадиром каждый, вы за Грушей, вы за почтальоном, вы за Шариком, вы за мной, отправимся на испытание. На каждом испытании у нас минут по пять будет. Главное правило — идти за своим божаком так, какой походкой он идет. Если команда шарика, шарик пойдет на четвереньках, значит, за ним на четвереньках. Если тетя Груня спиной вперед, значит, спиной вперед. Если ноги выше головы, значит, ноги выше головы. Внимание! Приготовились! Размяли ноги! Размяли все! На счет три под определенный сигнал отправляемся. Ищем букву от пароля вместе с вожаком. Раз, два, три! потерял, все свои перчатки надеваем, надеваем перчатки, а вот здесь ты что за команды нет у нас? Так, ну-ка, золотые медалисты и мои синенькие, вот сюда выходим, растягиваемся, чтобы растягиваемся. соединили мы половинки а баранки. Немножко, да, Хорошо. Внимание. Ну а теперь за руки взялись. За руки, за руки, за руки. А здесь только кого за руку взять надо. Внимание. Ну, Хорошо. ка рассказывайте, чего, сколько там букв под пароль нашли, Итак, как Итак, внимание. Ну-ка, команда почтальона красненькие. Вы скажите, вы на лыжах нормально покатались? Никто не упал? Никто не упал? Ну-ка, повернитесь спиной ко мне. Вот что-то я вот этому мальчику вообще не верю. Ну не каплю. Это что идет? А, ясно. На, на леденцах. Хорошо. Так, шарик, как твои золотые медалисты отличают цвета, то все нормально? Разобрались с леденцами? Груня, вы хоть в одну бутылку в тире попали? Ой, да мы вообще все там. Вообще все сколько попали. Сколько вы попали бутылки? И сколько там всего? Ага. Вот у нас собаки довольные. Мы им 38 костей накидали. 38. Ты посмотри, глаза у них на выкате от пуза, наелись. Так что я вот думаю, мы все сделали. А вы букву то нашли? Самое главное. Да? Внимание, поднимая букву, выше над головой. И сейчас внимание. Все принесли ногами к земле, а вот те, у кого буквы в руках, делают три шага в центр круга. С буквами. Раз, два, три буквоносцы. Внимание. Итак. Сколько всего букв посчитать? Сколько всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь правильно. Внимание. Мы, кто остались в кругу, беремся за руки и делаем один шаг назад, растягиваем кружок и раз. Молодцы. Внимание. Стоя на своих местах мы можем громко кричать, подсказывать ребятам, что собрать, как собрать, что за слово, а вам нужно собрать его так, чтобы Груня смогла его прочитать. Ага. Буква вот над головой. Сюда, да сюда. Итак, внимание, собираем, чтобы игру не могла прочитать. Поехали, собираем большую, большую фразу, что же получилось то ом дед. Об, дед. о м О-о-м-дед! о ром, дед. о ром, дед. о м Ребята, а вы считаете, это слева направо, а не справа налево. Вы чего? Такс! О-о-о-о-м-дед получился! дее е е е е е е нет, Дед, Дед Мороз! Так, а ну-ка поближе к ним встань, чтобы было руку. Еще поближе. Вот. Так. Ну, что получилось-то? Дед Мороз! Хорошо. Вот, Мороз, ты? а то морае получалось. Ну что ж, погодите, дайте я сфотографироваю. Держи, Давай. держи выше. Так, ща. Ну-ка. ша. Фотографируй и чтобы больше не забывал свои Эй, так, внимание, сейчас ввожу пароль. Держи, держи, держи. Так, буква Д. Давай, быстрее. Сейчас мимо проедем и все. Так, ясно. Буквы складываемся. Почтальон пускай их хранит, раз он такой у нас. Внимание. Встаем в кружок, быстрее, быстрее, быстрее в кружок встаем. Сейчас введу пароль. Да, Брехов, и... не томи быстрей, води пароль. Желать, и пароль. О. ведем. Неужели пароль Паш. нашли? А -а -а. -р -р -р. Да, нашли. А ну, вылезай сюда, сросимся к собачьим. Успокойся, Шарик. Дай сначала она письма отправит, потом укусишь ее куда хочешь, а? Держись в руках. Отправила, отправил О. я ваши письма. Видишь? Кроме твоего, Прохор. — Чего? — съел. — Чего? — Вам письмо от Деда Мороза. — Опа, тихо. — Я приехал, запятая, открывайте ворота, восклицательный знак. — Так, -с, внимание, друзья. Когда сейчас беремся за руки, чтобы Дедушка Мороза встретить. беремся за руки крепко. Внимание. Ножки к земле примораживаем, чтобы нас ветром морозным не сдуло. Вот здесь быстрее вставай к почтальону. Внимание. Дедушка Вороза встречаем его предсме, на выше хлопаем, Дедушка Вороз! Ура! Пускай! Ура! Ура! Ура! Желание исполнять с Новым Годом поздравлять. И сегодня, дети, для вас гостинцы эти. Славный дедушка Мороз в своем большом мешке привез. Гостинцы! Я-то я уже... Я того же люблю гостинцы! Ой, дедушка Мороз, Снегурочка А я вам тоже подарок приготовил. Только... Творческий, но чтобы мне его исполнить, мне помощь ребят нужно. Вы мне поможете, ребята? У! Тогда внимание! Встречайте в торжественной тишине великий неповторимый, пушистый и очаровательный, самый главный пес шарик на арене деревни Который приготовил для вас, для всех и каждого, и в особенности для Деда Мороза и Снегурочки настоящий новогодний собачий танец твист. Поэтому внимание, сейчас все руки в стороны, руки в боки, одним глазом на шарика. И повторяю движение. Поехали! Раз, раз, раз, два, три. Все, сдулся, да? Что подарок от шарика такой тяжелый будет, да? а, а у тебя-то есть для дедушки Мороза подарок, О, а? Ну, раз уж такая петрушка пошла, я тоже приготовил подарок. О, но внимание, он для взрослых. Вы все знаете, где лево, где право? Точно? Тогда, внимание, поднимите левую руку вверх. Опустите, а правую, внимание. Тогда сейчас все парни... Делают три шага в центр круга, все мужики. Давайте. Раз, два, три. Еще два шага. Раз, два. Парни, взялись в руки, сделали маленький кружочек. Девчонки, поближе сюда и делаем свой кружок вокруг парней. Давайте, давайте, давайте. Внимание. И сейчас мы узнаем... Знаете ли вы, где лево, где право, чтобы не заблудиться и путь к подаркам новогодней елки найти. Внимание, сейчас я говорю, девочки пошли налево. Девочки налево. Налево, налево. Мальчики направо. Направо, направо. Девочки направо. Мальчики налево. Молодцы. Вот, внимание, стоп теперь. А теперь самое главное. Дедушка Мороз за вами за всеми следит. все за ручки и нам нужно сделать с вами синхронный прыжок взяли все раз два три совсем не синхронно раз два три а все молодцы а теперь внимание парни отпустили руки и делаем два шага назад чтобы попасть в объятия к девчонкам давайте раз и два взялись за ручки все молодцы и сейчас делаем один большой шаг назад растягиваем кружок Ох. Молодцы. Вот только смотрю я на взрослых, которым так все нравится, нравится, а мы постоим, вот будем тут притопывать. Ага, замерзли вон те красоты. Поэтому сейчас, красные. внимание, прежде чем мы наградим главного следопыта Дуралеевского, я хочу вам, дорогие мои медалисты, предложить сделать следующее. Повернитесь лицом ко взрослым, кого вы увидите вне круга. И, внимание, сейчас посмотрите на меня. Протяните к ним руку ладошкой вперед. И сделайте жест Брюса Ли. Делаем два часа, пока они не поймут, что мы их к себе зовем. Два часа у нас время-то есть. Вы делаете? Делайте. Сейчас. О, отлично. Поворачиваемся лицом в круг. И внимание, сейчас только взрослые, у кого медали нет, а это почтальон, шарик, Дедушка Мороз, Снегурочка, Груня, я и все взрослые, делаем три шага в центр круга сюда. Раз, два, три. А вот вы, юные мои зрители, возьмите за руки, чтобы взрослые никуда не свалили. Понятно? Взялись, взялись, взялись. За руки беремся. Внимание. В общем, взрослые, для вас есть новость одна. Вы попали, короче. Раз деревня дуралевка, сейчас мы вас всех раздурим. Внимание, еще шажочек в центр. И внимание. То, что сейчас будет происходить... Это важно. Потому что есть у нас собака электронная, и она может весь праздник нам испуганить. То бишь, вирусы настать какие-нибудь письмо не дойдет, вообще будет интернет плохо работать, поэтому ее нужно задобрить. Сейчас вот все, что собака нам скажет, мы делать и будем беспрекословно. Я с вами вместе, как главный дуралей, вы за мной. А вы смотрите внимательно. Можете с нами вместе повторять, понятно? Главное, если кто-то из взрослых побежит, вы его держите, чтобы не сорвался никуда. А то потеряем. Внимание, взялись за руки. Зрослые, слушаем электронную собаку. Да, повторяем. Поехали. Мальчики руки на поезд. А, вот. Девочки заплатятся. И начинаем делать пружинку. Три, четыре. Пам-пам-парапапапам. Парам-пам-парапапапам. Пам-пам-парапапапам. Пам-парапапапапам. Повторяется, наверное, зрители, добрать, девчонки. Мы все приседаем дружненько. еще раз, и дружненько, Мы вместе приседаем. Вот подняли фонарики И микрорайки. Души. Вокруг себя покружились Ребята молодцы Вокруг себя покружились Ребята молодцы Вот выходят девочки, девочки. Начинают топать на шкафу. За ними выходят мальчики и встали в позу ласточки Машим дружно крыльями Машут только мальчики Пятка, носочки, топ-топ-топ Девочки все танцуют А мальчики в это время Как кошка умывается у а, у девочки. а девочки танцуют А мальчик умывается а сейчас на колено Огарилась. все про мальчик. Мальчики я колен, говорю все. И пальчик вверх подняли. Мальчик, за него возьмется девочка. Она бежит в баблочка. за его пальчик. Вот силик. За, за ручки. Беремся. Скорее вы Беремся. И по кругу Бежали все, э, круг, конечно, корявенький, а я хорошо пою. Бежали. Ложали понемножку все, но это было чуточку. Поиске, все, молодцы, теперь все на поклон, мальчики руки на пульс, девочки заплатишься и поклонились! поклонились. Да. Молодцы, поклонились, аплодисменты всем! Аплодисменты О -о -о. взрослые, молодцы! А -а -а. Ну что ж, друзья, взрослые старайтесь в кружочек теперь ко всем нашим, вашим нашим и теперь самое главное, друзья. У кого из вас есть настоящее новогоднее желание? Молодцы, пока вспомните. А мы сейчас будем узнавать у взрослых, сколько же следов-то нам электронная собакевичная оставляла. Так. 9. Еще какие есть предположения. 9. Девять. Девять. Десять. Десять. Еще какие есть предположения. 9, 10, еще. 11 с... еще сколько. Так. А, вот. все, да? Какие предположения? 9, 10 и 11 я не ну, знаю, да. мы сейчас просто, я сам не знаю, достанем, где подсказка и узнаем, кто ближе. Может быть, еще узнаем правильный ответ, что вдруг нет там мешочки. Ну-ка, посмотрим. Ну Руни, держи. О, есть такс, внимание, 9, 10 и 11. Внимание, сейчас в подсказке написано, сколько у нас здесь. Двенадцать! Ближе 12. всех вот девочка ты была! Выходи к нам, будем тебя награждать! Аплодисменты главному следопыта дуралейскому! Звать тебя как? Нино. Ниночка пришла к нам. Нинда, ты давно собачье следит -то искала? Только что молодец, первый раз в жизни. Внимание, Нина, ты получаешь звание главный дуралей следопыт. Вот, отныне теперь от тебя никто не скроется, и мы дарим тебе вот такой настоящий следопытный Держи, шарик. Дуролей, нашей... дуролей, держите это вам. Спасибо, что вы просите. Нине. Спасибо. Ой, сейчас еще девушку поцелуем. Внимание, ну а теперь. Подарков-то у нас много. Но внимание. Сейчас возьмите вашу медаль, которая у вас на пузе висит. Зажмите ее между двух ладошек. Вот так. Поднесите поближе к себе к лицу. И внимание. Вы вспомнили свое самое главное новогоднее желание, да? Вот сейчас вам нужно будет это желание медали шепнуть три раза. Три раза, потому что медаль деревянная с первого раза нифига не понимает. Шипнуть отчетливо, разборчиво, три раза, а после этого медальку с тебя снять и аккуратненько ее веревочкой обернуть, чтобы ваше желание с медалей не смылось никуда, понятно? Внимание! Музыку громче шепчем, желание! Поехали шепчем, чтобы до медальки дошло! Ой, кто-то шепчет квадрокоптер хочет. Тебе не рано квартиру-то хотеть? О квартире мечтает. Хорошо. Шепчем, шепчем, шепчем. Кто уже загадал желание снимать бедаку, оборачивает ее аккуратненько, веревочкой. О, молодцы. Хорошо. И сейчас внимание. Примерзаем к земле, чтобы не сдуло нас ветром, а то погода меняется. К вам подойдет Груня, к вам подойдет почтальон на Жучкин. И ему аккуратненько положите свою медальку, чтобы Дедушка Мороз над ней поколдовал, до да желания ваше постаралось исполниться. Внимание, складываем аккуратненько, ждем, когда к вам почтальон подойдет. И аккуратно складываем. Шарик тоже собирает медальки. Груня. Ах, красота-то какая. Ну что ж, уважаемые мои дуралеевские жители, теперь сейчас будем проверять вас, деревенские вы стали или нет. Или все-таки вы до мозга костей городские. Кстати, поднимите руки те, кто чисто-чисто городской. Ага, а кто летом деревенский, а зимой городской? А, ты поселочный, но это деревенский. Это хорошо. Сейчас мы всех вас деревенскими сделаем. Внимание, все медальки ты положили, чтобы дедушка поколдовал, да? Внимание, сейчас вдохнули глубоко, выдохнули, снежинку на язык поймали одну. Все, хорош. И теперь, внимание, я вас спрошу, все ли вы здесь, а вы мне ответите одно слово вот такое, тута. Готовы? Ну что, деревенские, все здесь? Вот теперь вы все деревенские дролинские! Ну а теперь, внимание, Дедушка Мороз со Снегурочкой, подходи к нашей елке, там икра большая, бестолковая. Сейчас мы с вами пойдем фотографироваться. Ну а мы тут посмотрим, чего Дедушка Мороз вам за подарочки такие принес в большом своем мешке. Что, сейчас подарим? Конечно. Тогда, чашки. внимание, держимся за руки, чтобы никто не сорвался никуда. Сейчас будем подарки дарить. Внимание, что там такое-то? собачьи подарки, Слушайте. Сейчас мы всех вас собачьими подарками наградим. Внимание. Убираем сразу в кармашек, чтобы не потерять. Приготовливаем ладошки. Всем yes. собачьи подарки. Так, держишь тебе собачий подарок? Электронная собака, то задобрили мы ее танцем родителей, танцев взрослых. У кого еще нет подарочка? Вот а мне детишкам-то, которые взрослые танец танцевали, подарок-то можно подарить, а ли нельзя? А, хорошо. Внимание! Внимание! Внимание. Итак, сейчас по левую сторону от меня, вот где хруня стоит, собирается деревня радужная. Все, кто с радужного... Да город, город, что ж ты не совпал? Они деревенские, как? ты посмотри на них. Да, городские, городские. Ясно? Так, а вот здесь рядом со мной собираются эти, которые шли ты целую неделю из Головино. Ну-ка сюда, давайте идите. Так, Головино который. Да ладно, выш ж... ⁇ Сейчас мы с ребятами отправляемся на фото с дедушкой Морозом и Снегурочкой. Ну, а вы, Прохор, пойдите к Шарику в будку. Он вам разрешит сегодня залезть в свою будку и тоже там сфоткаться. Итак, внимание, ждем, когда Груня э, весь свой радужный отряд отправит на фотографирование. Ну что, Головина за мной, ну, пойдемте, пойдемте к Шарику. Шарик у нас ипотеку выплатил наконец-то, себе квартиру построил. Друзья мои, быстрее, быстрее подходите к дедушке Морозу да. и снегурочки. А мы идем с вами к шарику. Все, идем к шарику фотографироваться. Бегом к шарику. Быстрее, быстрее, быстрее, красенька Иди, О, ты же радужный у нас. Залезать туда вы что? Так. и сразу встаем на фотографию здесь, а.